Дождик что ли идет, я не правда? Так, а где третий? Я по крайней, я у газет. Ведь я чуть никого не вижу на той стороне. Да, по идее, здесь кто-то появился на яме или в этом. И они сразу да побежали, кто в библиотеку кто вообще? Ну да. Да, жива... есть, есть, есть. есть. Бот? Бот, походу, да. А ч ты себе не забрал? На, да, у меня рюкзакаш нету, я тебе еще раз повторяю. на мне бронеразгруз. Да а, брони разгруз. Так вы где? Я за, в этой базонок. Сразу сразу бежит, бежит, бежит по противоположной стороне к нам. челобот, по-моему. Как мы шли. Сейчас я его убью, подождите. Сейчас он пробежит. За трубами. Она-то пошла. Да, нет, это он? ничего, это ничего, вот он за трубами слева. Где угол? Гранат кинут. Куда кидай прям трубы, где самая Вон он, вон! Сейчас я подпушу его, подождите, я подпушу его. Все, минус, минус. Он умер. Блять, а он походу жирный, что он столько выдержал. Да, он жирный. Нет, это прямо пойдет. Под затем забором Снайпер, же. это снайпер кого-то лупит. Вон кого-то выцеливает. Да я его убила. а. Сколько тебе бот осталось Да дохуя. Он стрелял. Он, он выцелил кого-то именно вообще это самое, на библиотеке. Точно хотите на стройку заходить? А как ты предлагаешь? Лево ее обойти. Вон сидит прямо. Че, номер! Чего? Че пережаюсь? Это бот был? Да, бот был. Блять, я сейчас. Я нас спалил, блядь. Блядь, надо будет магазин подкинуть стройки бот или кто чела бот бот по-моему. Я захожу на стройку тоже, только рядом. Мы на с конца зашли. К этому к Фургону подошел. Сейчас я пойду посмотрю. Фургону. он скорее всего дальше уже ушел второй квестовый фургон вот он за ага. него пошел тут валяется труп еще труп а ну не стрельба труп. ты же ты слышал стрельба была так я за бочку уже захожу по помойке сейчас я уже около бетона Вон, да вы его убили да у каждого накопленный страдания и боли так, так мы подходим пивнухи я утрюхи пивнуха шаурма открываю справа захожу пускай. на первый мэй, мэй, мэй. от пивнухи справа я на первом ты кого бот бот, с... бот бот бот а ну сюда я пос вот он к дереву куда я смотрю вон дальше проходит вон видишь Спасибо. Че заходим? было не было Сад. меня галюк просто. или там в конце коридора кто-то лежит? Я не пойму. Или это мешок? Или это труба? мешок. Если бы это был не труп он бы уже бы себя бы обозначил стрельбой в твою сторону. Блин, я уже не хера. там. Давай с фонариком. Кто там есть? я. я. Сонариком давай первого пустим. Третью держу. Пошел на третий. Мне второй надо тоже. вроде чистый. Мне туда в конец надо. Третий открыт. Третий трупы. Не, ну тут гранаты рвали. А, как бы. Почему третий открыт, я не понял. Мы когда заходили, третий был закрыт, нет? Я уже нихера здесь не вижу. Кто это? Живой? Да. Еще, еще. Откуда вас? Да с первого этажа. Боты, по-моему. Чего бот, наверное? Там еще один был. Главного входа? Да, да. Гранату им кинул туда. Только мы. Они а два минуса. Моя была. Это два минуса. Опа! Это что такое было? Что? Выстрел. Да Не это прикажет от гранаты от твоей. Внизу чисто, утай Так, а где Саня? Возле этого входа на Таркон. Пойду-ка я чекну тогда этот пока автобус ключик. Они, наверное, в общаге вот в гаражи тоже ушли, так что кто-то должен быть. Еще четверо, по идее, с этой стороны должны. Да, в Тарконе тупо могли заспавниться. Так, я заложил. Окей. Чё, куда? Че, тарко. Библиотеку? А, вот ну, Таркон. Ну, библиотеку мы уже точно проебали бы. Ч ⁇ у нас ближний резко до нее. Только мы не туда пошли, Серег. Ладно. Лутаем синюю это. Да? А, а там... где броня. Вот в синем в этом как-то мой. Я тебе в сумку положу ее. Все, она в сумке лежит. А кто убежал? Да Сад. рядом. Тот вход. Это прям Вот труп вижу. Кто-то бинтуется. Это убивает. Минус. А тут в А то Отдышались, все, бежим на выход. Боты пытаются добрать рейдеров Либо рейдеры добрать бот. Опа, блядь. Убил? Убил! Убил? Это я тут, это я. Блять! Я вышел! Выходи. Лутайте! Лутайте его! Я его убил! Я вышел! Ребята, время, время! Лутай, тут. лутай, лутай! Еще две минуты! Мал хороший должен быть. Бетты! Справа он был, он с, с бункера спустился! Я Это был челбом.